После этого видео ты станешь самой прекрасной женщиной во всем мире. Аффирмации на глубокую любовь к себе. С этой минуты, с этой секунды я влюбляюсь в себя, я люблю себя, я люблю себя, я люблю себя. Я красива душой и телом, моя душа поет и сияет. Я дарю любовь себе и своему внутреннему маленькому ребенку. Ребенок получает любовь и оживает. Моя внутренняя маленькая принцесса чувствует любовь и расцветает. Я люблю то, что я естественно. Моя, моя душа красивая и свежа. Я вижу все свое божественное великолепие, в котором я проявляюсь с каждым днем все больше и больше. Я люблю личность, которой я являюсь и которой становлюсь. Я посылаю свет, я посылаю любовь. Каждой клеточке, каждой молекуле своего естества. Я выбираю быть счастливой сегодня и всегда. Я выбираю звучать красоте моей души. Я смела в своей правде и имею свое мнение. Я легко озвучиваю свои желания. Я полностью доверяю себе и своим чувствам. Я безграничная. Я расширяю свои границы и возможности. Выхожу за пределы своей личности, души, тела, земли, космоса, пространства, времени и вхожу в свое высшее Я. Я чувствую внутри красоту своей души, свет, тепло, любовь, счастье, благодарность. Я люблю и любима. Моя душа – источник доброты и любви. Любовь внутри наполняет меня светом, теплом. И внутри души распускается цветок души. Он распускается сильнее. Лепесток за лепестком. Я люблю себя. Это любовь неиссякаема и наполняет цветок любовью и теплом. Цветок становится нереально красивым внутри меня. И начинает излучать запах божественной. Безусловной любви я наполняюсь приятным ароматом. Я чувствую аромат себя. Я безусловно красива и еще больше я влюбляюсь в себя. Я сияю светом, несущим спокойствие и любовь. Мне нравится моя собственная компания. Я люблю быть наедине с собой. Я чувствую благодарность, что я есть та, кто я есть. Я становлюсь прямо здесь и сейчас магнитом для прекрасных отношений, для финансов, и мое здоровье улучшается. Я свободно отдаю и получаю безусловную любовь, я заслуживаю безусловной любви. Мое счастье отражается, люди считывают его с меня и сражаются радостью. Я привлекаю прекрасных людей в свою жизнь и вдохновляю всех, кто со мной соприкасается, я люблю себя. И свою любовь к себе. И этим состоянием привлекаю свою жизнь отношения, которые помогают мне расти. Я привлекаю в свою жизнь наилучших помощников и друзей. Я сияю светом. Я сияю любовью. Я сияю от счастья. И люди видят и чувствуют эту энергетику. Они хотят со мной общаться, а общаясь хотят еще побыть со мной. И каждый раз уходя, возвращаются с подарками. Я становлюсь светом для себя и всех людей Земли. Моя энергия несет исцеляющий поток безусловной божественной любви. Я подключена Безусловному Божественному Потоку Любви. Я есть Безусловный Божественный Поток Любви. Я есть Свет. Я есть Любовь. Я есть Совершенство. Я есть Идеал. Я верю в себя. Верю в свои силы и возможности. И вера растет все больше и больше. Я знаю, что моя любовь во мне дает уверенность, и я в силах изменить свою жизнь при помощи своей безусловной любви. Внутри меня все есть, что мне нужно для исполнения моих желаний и открытия возможностей. Я принимаю в себя... Такой, какая я есть, я прекрасна. И я знаю, что я совершенство, я знаю, что я есть идеал. Я горжусь собой и люблю себя еще больше. Моя интуиция раскрывается. Я чувствую себя, я чувствую свою душу, я знаю свой потенциал. Ведь я есть свет и любовь, и я с радостью освещаю путь себе и всем людям Земли. Я достойна, чтобы моя работа была хорошо оценена и оплачена, и люди мне дают с удовольствием свои финансы, ведь все, что я даю людям, им идет во благо, во благо им и всей Земли. У меня всего достаточно. Я дарю достаточно светла и любви другим. И меня на все хватает. Я есть вдохновение. Я есть и за любви и света. Я заслуживаю любви и уважения всех людей Земли. Мои желания и мечты осуществляются. И при одной мысли... Ведь я магнит, и мои мысли материальны. На негатив я реагирую с любовью и превращаю негатив в любовь легко и просто. Ведь я женщина, и я прекрасна. Сейчас я творю такую жизнь, которую я хочу. Я свободна от всех ограничивающих меня убеждений. Ведь я свет и любовь, и весь негатив моей энергетики становится любовью. Все решения, которые я принимаю, идут на пользу мне и моим близким. Все жизненные уроки я принимаю с благодарностью и знаю, что они еще больше открывают во мне любви и света. Я из свет. Я есть Любовь. Я ощущаю, что меняюсь в лучшую сторону каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Я чувствую, что я духовно расту. Вселенная любит меня и предоставляет массу возможностей. Каждый день у меня все под контролем. Здоровье карьера, финансы личная жизнь. Когда я сияю, все, что я делаю, приносит мне успех. И открываются возможности. У меня масса возможностей. Чудесным образом у меня открылся потенциал моего предназначения. И доход от моего дела начал сам приходить. Я даже не могу понять, как это работает? Чем больше я счастлива и сияю, тем больше ко мне приходят деньги. И находясь в этом состоянии, все мои начинания успешны. А мечты сбываются. Буквально все, что я захочу, реализовывается. В чем я нуждаюсь, приходит ко мне в нужный день и нужный час. Я могу все. Мое сердце переполняет радость и счастье, и ему нет предела. Я получаю все, что мне нужно, и даже больше. Мне всегда во всем везет. Я свободна и могу реализовывать себя как личность. Я люблю себя и любовь творит чудеса в моей жизни. Чем больше я люблю себя, чувствую свет, любовь, тем больше чудес происходит в моей жизни. Я с радостью и благодарностью принимаю все перемены в своей жизни. Жизненная энергия наполняет все мое тело, всю мою сущность. У меня достаточно сил, энергии. И бодрости в любое время суток. Мое тело идеально, как внутри, так и снаружи. Я есть свет, я есть любовь, я есть сияние своей души. Ну как вам аффирмации мои прекрасные? Какая аффирмация? вам больше всего срезонировала. Пишите отзывы в комментариях, мои хорошие, и я приглашаю вас на световую сессию раскрытия себя и своего потенциала, где мы посмотрим и найдем решение к любому твоему вопросу и откроем путь к себе прекрасной. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а с вами... Была Елена Лиенко. До встречи на световой сессии или в следующем видео.